Шанс, твоя судьба Твой называется Вечная Любовь Заколоть и жалобы драбовых колоколов, плачут монахи, выдают монахи, они потеряли любовь, прыгают плясом задравшие ясы, от края до края зари Где она живет? Вечная любовь, Уж я не всегда готов. Вечная любовь, Чистая мечта, И тронкая тишина. папа разбил все иконы. Сам взорвал Ватикан. Но только Живет вечная любовь, Уже я к всегда. Спасибо Андрей